Вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада Ютуб расклада, да, Семна... гляделка на недельку 17 по 23 августа. 1, 2, 3, 4. Выбирайте любое времячко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это О, в описании то есть. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за все. Давайте, наверное, посмотрим, что же нас интересных. Таких вас и нас ждет. С 17 по 23 августа. Я думаю, в принципе, вы у меня выбирать умеете. Не первый разик уже на канале. Поэтому, если первый разик, подписывайся, прям не пожалеешь точно. Но поэтому давайте, давайте читать весело и читать узурно. Давайте с 17 по 23 августа посмотрим, что здесь ожидает людей. Здравствуйте, кто выбрал? Давайте посмотрим. Прям сразу, прям сходу. А что э, ляшки э, тянуть? У -у -у вот здесь вот здесь могут быть... А, дорогие мои, здесь могут быть траблы. Я прям сразу говорю, траблы могут быть либо с людьми, либо с поездками, либо с тем, что вы должны что-то, либо с каким-то результатом. То есть немножечко траблы. Вот здесь а, шеф у нас проблема. И вот здесь это может очень сильно, а, кстати, как-то быть явным. Возможно, не только с шефом, но и а, с, с, с, с, с другими людьми. Поэтому вот здесь могут быть просто какие-то траблы, кочки, какие-то люди, которые вот вот вот это то же самое, когда вы выезжаете из-за двора из-из- из-за двора, из двора ну, это новое слово вы не знали в словаре дали посмотрите из-за двора когда вы выезжали вы увидели что перед вами кошка а кошку не объехать может, либо кошку задавить поэтому дорогие мои ну я думаю что если что здесь люди люди не навербо люди поэтому Здесь люди на машинах и кошек бить особо не любят. Поэтому вот здесь вот как немножечко вот какие-то препятствия, какие-то траблы. Также неделя, возможно, также, Возможно, возможно, невозможно. Ну давайте еще. Есть какой-то цикл динамичности на следующей неделе. Какие-то учебы у кого-то, какие-то поездки, какой-то выбор. Приятная неделя. Вот даже по такому сочетанию «приятная». я. Да, возможно, расстроит либо новые пути, либо семья, возможно, новый. А возможно, новые детки, а возможно, новое интересное место. Поэтому вот здесь вот как-то вот а, может что-то просто пойти не так и немножечко разочаровать. Какой, возможно, кто-то из мужчин, либо мужской взгляд на вещи. То есть здесь, здесь какие-то все равно есть какие-то такие помарки, но это то же самое, когда вот протираешь пыль. я только протереть, и все остальное все будет чики-пуки. Все потом будет чики-пуки, пыли же потом не будет, правда? И вот здесь вот какая-то, просто будет какая-то некая пыль, которая просто будет мешать, но не особо как-то на вас, на очень сильно как-то нагружать. Возможно, ваши личные переживания по поводу, по поводу какого-либо прогресса, либо, либо, либо, либо результата. Ну, в принципе, по звезде вот такая, вот, вот немножечко вас звезда, ваша путеводная звезда проведет вас немножечко как корабль через волны, как машину через кочки, как танк через большущие кочки, поэтому, дорогие мои, смотря на каком вы судне бываете, и в каком вы судне по жизни скачете. Поэтому ну здесь чуть-чуть пыли, чуть-чуть вот такой какой-то мелочевки, каких-то суждений, каких-то, возможно, упреков, либо каких-то нехороших поведений со стороны детей, либо семьи. Но что-то, что-то за что вы можете даже покраснеть. Поэтому вот здесь вот какая-то такая дичка недель, ну а так все отлично. Потому что у вас звезда выпала в начале, я бы сказала, такая соответствующая неделя которая будет, возможно, вас вести, где вы будете, я думаю, что во многих местах даже вовремя. Поэтому, дорогие мои, вот здесь а, такая путеводная звезда, но немножечко через пиратов пройдете. Поэтому давайте спасибо вам. А, быстренько, быстренько, а чего разжевывать сиськи мять? А, давайте дальше, здравствуйте, наверное, удивляться, когда я так говорю, кто первый раз смотрит а, Давайте дальше, здравствуйте, кто выбрал а, голубую свечу Посмотрим у вас, что будет, что вас ожидает 17 по 23, а кто-то знает 17 по 23, а давайте, а кто-то что-то знает Ну вот, честное слово, на пустом месте. Ой, дорогие мои, кто-то будет очень сильно требовать либо вашего внимания, либо вы будете включать ребенка, что будете требовать чего-то другого внимания. Вот здесь включание капризного дитя. Вот здесь Тимошка мой. Вы как мой Тимошка будете капризничать. Поэтому, дорогие мои, но ну здесь какие возможно, капризы ваших детей, возможно, капризы других членов семьи, но вот как-то все вот, мама, я хочу, возможно, вы на самом деле будете вот в таком каком-то настроении, что вот как-то все не так, все не едако, я хочу вот, как Маша сказала, вот, хочу, не хочу чистить зубы, хочу сладкое, вот здесь вот то же самое, дорогие мои. Немножечко кого-то здесь, кстати, может здесь мутить, как-то колобродить, либо тошнить тоже может, если, в принципе, физики идет дело. Возможно, даже отравиться. Поэтому, дорогие мои, вот, вот как-то вот здесь колбасить как-то людей будет немножечко на всякие настроения. Возможно, просто эмоциональный фон будет немного ярче, либо немножко будет как-то необузданная такая бездна. Вы как необузданная бездна, давай мне все, торт! ширный киевский, быстро быстро и ты ее ты, сказала вот, вот здесь вот такие вот какие-то моменты могут возможно в вашем окружении могут наблюдаться такие какие-то вещи а, прикольно ну смотри какой с какой стороны да посмотрите здесь не казаться это прикольно да? ну а чё бы и нет Поэтому, дорогие мои, вот здесь, возможно, как-то у то любовники, у кого-то какие-то встречи будут непонятные. Кто-то раньше придет кто-то отвергнет. Ну, какие-то здесь вот... Здесь драмы. Здесь могут быть драмы, мелодрамы. Здесь могут какие-то эмоции играть лишние. То есть здесь могут и обстоятельства очень сильно быть задействованы. Возможно, как срыв чего-то. Либо кто-то вас... Вот ты обиделась, я обиделась, все, я с тобой не разговариваю, иди на свой горшок. И вот здесь кто-то может вас послать на свой горшок возможно кто-то со своим горшком может уйти поэтому дорогие мои вот вот вот здесь больше вот какая-то такая дичка кафония всякая вот такой бедламчик вот детский сад штаны на лямках вот эта позиция либо вы будете играть в этот детский сад либо вы не будете играть вообще поэтому дорогие и будьте буйствовать поэтому здесь вот как-то Давайте совет совет совет такой вот интересный кому нужен «Нафиг старая, давайте отдыхать, давайте будем искать дополнительные какие-то возможности в жизни, старое в попу, просто оставьте вы какие-то проблемы, не воскрешайте какие-то ситуации, просто будьте на позитиве, будьте и, и делайте что-то для себя приятное, исполняйте какие-то свои желания свои немножечко хотелки». Пожертвуйте лишними килограммами веса, дабы ублажить свое детское я. Но здесь как-то не воскрешайте прошлое, не проблемы. Сделайте какие-то для себя возможно, решения, тоже может быть, по поводу своих предпочтений жизни либо на неделе. То есть, вот здесь вот какой-то такой момент приятности себе устраивайте. Поэтому вот пошла я, я. Я вот тут звоню Гудю, пошла я отдыхать. Вот здесь вот какой-то такой момент. Не забывайте про себя и свои приятности. Поэтому... Потому что приятности это здоров, залог хорошего настроения. Поэтому давайте не забывайте о том, чего хочется в вашей душе. Давайте погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал красненький вариант? Э, здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. Давайте, кто выбрал красный, красный вариант с 17 по 23. Что вас ожидает? Что вас ожидает, мой форум? эль Или не а, Так. эль А как Пуаро? Ну, короче, как звать Пуаро, напишешь, короче, в комментариях. Давайте. Детский сад, дубль 2. Детский сад, дубль 2, но дубль тут такой второй, что вы будете защищать вот все на свете. Вот укусите их чью-то руку, либо кого-то покусайте, кто будет на вас посягаться. Дорогие мои кусачки, пирани мои, <смех> пирушечки, вот здесь правда будете отстаивать свое право, свою я, вот детский сад, но немножко в другой позиции, это мой горшок, это моя игрушка, и вот здесь вот детский сад именно в таком каком-то ключе детский сад, да, дорогие мои. ну почему детский сад? потому что здесь очень сильно отвоевание какие-то своих границ, своих хотелок. вот я хочу, я так и сделаю. все, хлопнула двери, ушла и типа при этом, чтобы он пошел за вами. это Мечты для кого-то и особо не э, подходит под реальность. Поэтому, дорогие мои, ну вот кто-то, возможно, хлопать дверью будет. Кто-то здесь вот это все мое. Не бери ничего. Я сделаю так, как я хочу. Я не буду никого слушать. Я буду слушать только самого себя. Здесь могут быть уверены, что они правы. Я не говорю, что вы здесь кто-то прав, кто виноват. Но здесь яро отстаивание своих убеждений, границ, своего счастья, своих хотелок и тому подобное. И не дадите вникать. Кому в свои игрушки порою играть? Кто в них, я так понимаю, не достоин. Поэтому, дорогие мои, вот неделя под какой-то такой вот всякой фразы будет идти. Это как то же самое. Там ну, дай, дай блинчик, дай блинчик. А ты будешь кусаться и не давать блинчик, потому что ты вот блинчик клянчила, клянчила, клянчила. И вот здесь вот как-то все то же самое. Возможно, какая-то такая ситуация, что вы что-то будете не делиться. Ну, как-то Да. Больше, возможно, также здесь какие-то вкусняшки у вас присутствуют и какие-то маленькие приятные сюрпризики. Возможно, в течение дня, либо в конце. Вот здесь, возможно, вы выкроете, вот знаешь, это такое рьяное желание мама выкроить для себя время. Идите гуляйте, дети, с папой. все, маме надо отдыхать. Вот-вот здесь а та же позиция. Мне надо отдохнуть, я хочу вот это и это. Все, ничего не знаю. Возможно, какой то даже чем может включаться по такому сочетанию карт. А потому что так нельзя. А вот жизнь такая. Кто-то здесь скажет, по семерочке плюс пентакли. Поэтому вот, короче, как-то так. Нормальная неделя будет. А -а -а, а -а, это не зеленое, это же красное. Это же красное, сейчас мы смотрим. Зеленое позже. Поэтому вот не будете давать, будете защищать. Но здесь очень сильно могут быть очень классные, приятные моменты, которые вы никому не отдадите. А, возможно, просто покупочки, а может, какие-то вкусняшки, а может, тортики, а может, бисквитики. Поэтому, дорогие мои, вот такая немножечко сла сла страстная, сластенькая неделька, но которого вы ничего никому не дадите. Приятно, прикольно. И, кстати, да, ну вот как-то выкрыть для себя время, насладиться своим любимым делом, кофе, домом, счастьем и тому подобное. Ну, какой-то такой детский сад, что на ленг, ну, кого как. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант? Зеленый, давайте посмотрим, посмотрим, что там есть. Давайте, зеленый, какая у вас неделя с 17 по 23 будет? неделечка, недельочка, недельочка, недельочка. Ой, адекватная, даже не в адеквате, дорогие мои. Даже с спьяну выберите нормальные варианты. Вот здесь вот, вот понимаете, вот такая неделя дуракам везет. Неделя ваша, честно говоря, вот. Вот, возможно, но ну, правда, вот на полном серьезе насчет, вот да, даже, даже в пьяном состоянии выберите то, что вам нужно. Здесь неделя классная, здорово, одна из самых лучших, давайте, из вариантов. Можете всего добиться, всего сделать. У вас опять, как у первого варианта, кстати, карта звезда с вполнением всяких интересных надежд, желаний, семьи. Любви любовных отношений Будут какие-то загоны Сразу говорю, закончики будут По правде и неправде, по правильности и неправильности А вот обсчитала меня Зина Вот у кассы, и я буду с ней разбираться Здесь могут вот просто сказать Вот обсчитала она меня Вот здесь вот просто искание для себя какой-то правды. Возможно, в каком-то отношении, в отношении вас, либо вашего выбора. То есть, вот здесь такая больше, такая авантюрная неделя. Кто-то здесь по поавантюрит немножечко, по побеспределит, да? А здесь я не думаю, что у вас получится. Нет! получится беспредельный по халявничнику брать. Вы мне не халявный, не беспредельный. Поэтому здесь что-то про... если вы халявный и беспредельный, заставит батрачить, заставит, выбирать, батрачит, заставит, заставит что-то делать, а возможно, принимать очень сильные резкие решения, либо вы можете, кстати, по чего-то искать, либо инстанцию, либо, возможно, какие-то вещи решать, с какой-то администрацией и тому подобное. Вот здесь сами с усами, но здесь воспитатель, Воспитатели. В третьем там сторожа, медсестры, да? Два детского сада, вот мой вариант. А вот здесь воспитатели. Воспитатели мои, хорошая неделя, правда? Немножко будете подзагоняться, немножко будете, возможно, четко какой-то фильм смотреть с няшной, няшной, с королевами связанной. Поэтому, короли мои... Вот здесь какое-то, возможно, предавание своим каким-то приблудам, своим каким-то логическим рассуждениям, предаваясь вот, при этом как-то то ли в отдыхе, то ли, возможно, на работе, но в отдыхе, тоже может такое происходить. Хорошая неделя, приятная, классная, здоровская, наполненная эмоциями классненькая но не без ваших личных моих дорогих законов а куда же без них у нас двойка мечи отшелик ну, куда же без них правда должна существовать и справедливость должна быть во всем я так правильно поняла по такому сочетанию интересных карт поэтому спасибо вам за то что вы досмотрели до конца ставьте колокольчик ставьте уведомление это звук колокольчик, это уведомление чтобы вам приходили что все мои на новое видео выпустила, поэтому подписывайтесь на, на канал, обязательно лайкайте, комментируйте, как у вас проигралась, поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!